Запись, блядь! Дубль три! Вот пуля пролетела, в грудь попала мне Но спасусь я на лихом коне шашкаю меня комиссар достал крови исходя на коня я пал Эй, эй да конь мой вороной! Брест дальной Эй, hey, hey, да густой туман Эй, hey, hey, давай батька да таман бать. Без одной ноги я пришел с войны, Привязал коня, сел возле жены, В скорости ко мне комиссар пришел, Отвязал коня и жену увел. Эй, на да конь мой вороной. Эй, на да обрез стальной. Да густой туман Эй, Эй давай, к атаман Спаса со стены по снял Хату подборил Да я... обрез достал При советах жить Да свой крест Но когда с таких уходило в лес Эй, Эй, да конь мой вараной! Эй, да престольной! Эй, да густой туман! Эй, да баскета Эй, да конь мой вараной! Эй! Брест-Стальной Эй, да густой туман Эй, да бать